Приветствую вас, зрители подписчики моего канала, с вами Вена, мы продолжаем исторические сражения в Наполеон Total Вор. Следующая у нас историческая битва – Битва под Фридландом 1807 года. Битва под Фридландом ознаменовалась полной победой французской над русской, и Россия вышла из войны, а четвертая коалиция прекратила свое существование. В общем-то это сражение… Было неравных опять-таки войск. Сейчас я вам скажу, какой был состав их. У Французской империи было 80 тысяч солдат при 118 орудиях. У Российской империи было 65 тысяч солдат при 120 орудиях. То есть, как минимум на 15 тысяч было преимущество по войскам у Наполеона. Потери были следующими. 1645 человек убитыми. У Французской империи 8995 раненых, 2426 попало в плен и 400 пропавших без вести. В Российской империи потери были следующими. 12 тысяч убитыми и ранеными, 10 тысяч пленных, 80 орудий и 7 знамен. Орудие... Ой, орудие... Сражение, конечно, очень сильно повлияло на Российскую империю. После этого, да, Россия подписала Телезитский мир и, в общем-то, после этого долго еще Российская империя, конечно же, восстанавливалась после данного поражения, потому что, как и оснащение, вот, получается, орудий стало меньше, так и солдаты стали меньше, да, то есть резервы людские. В общем, дальше я говорить, пожалуй, не буду, потому что я буду всякую чушь уже нести. Вы меня поняли. Сражение очень сильно повлияло на дальнейший ход войны с Наполеоном. И на некоторое время приостановилась она. Пруссия оказалась под сильным влиянием... <coughs> Пруссия, точнее, и Польша оказались под сильным влиянием от Наполеона. <coughs> и, в общем-то, можно сказать, они стали его союзниками. Практически вся Европа перешла под контроль... Наполеона. Но это, в общем-то, было еще не конец. Конец, каков, вы узнаете в следующей серии, да, после этой. А сейчас давайте-ка мы сыграем битву под Фридландом. Потеряв Берлин, Прусаки стали куда сговорчивее. Я отправил их в Польшу драться с русскими. Однако в Вейлау случилось невозможное. Моя армия дрогнула. Возможно, им действительно пришлось там туго. Впрочем, неважно. Я лично взялся за дело ради славы Франции и моей собственной славы. Великолепная... <incompleteexplosion> как сказать, великолепная речь. Просто 10 из 10. Но no, мы тем временем начинаем это сражение. У нас тут еще есть и второй полководец. Это Жан Лан. Он будет, так сказать, находиться на... Передовой. Он будет первым, кто будет принимать удар русских о, э, вместе с командующим Бенигсеном. Ну а мы давайте-ка посмотрим, какая диспозиция войск. 14 июня 1807 года. Беннингсон допустил крупный просчет. Он двинул всю свою армию на пятый корпус маршала Ланна, значительно уступающий ей по численности. Переправившись через реку Алле, они выступили на запад в надежде быстро разгромить Ланна. Ланн разместил своих гренадеров в Сортлакском лесу, на правом фланге французской армии. Драгуны маршала Груши и керосиры генерала Нансути стоят севернее, на левом фланге. Сам Ланн держит центр. И самое важное, он ясно дал мне понять, что ему придется сдерживать натиск всей русской армии. Кавалерия Груши и Нансути заняла деревню Гейнрихсдорф. Она будет прикрывать основное направление атаки. Так, окей. По центру расположился корпус Ланна. Он послужит приманкой для русских. Если все пойдет по плану, противник неизбежно потерпит поражение. Окейшки, я понял. Я понял, что все довольно, все довольно непонятно. Я понял, что ничего не понял, потому что если судить по логике Наполеона, я так предполагаю, что Лан будет приманкой, значит на него поют основная основные части русских. Они нападут на Лана, он тем временем отойдет назад, я здесь встречу э, русскую армию и, соответственно, разгромлю ее. Но вопрос в следующем, будет ли это так на самом деле, потому что тут непонятно, что Бот будет делать на самом деле. Он может остаться на месте и тогда Лан будет разбит очень быстро, я даже не успею подойти ему на помощь. Поэтому мне придется даже самому обороняться и одному. Но на самом деле это сделать будет не так сложно, потому что у меня есть артиллерия. Артиллерия, как известно, это просто мега мощь. Это реально очень жесткое оружие. Ну давайте мы тем временем выступаем вперед пока что. Наполеон, пускай встанет вот на этом холме, будет наблюдать за полем битвы с холма. Вот что делать с нашим правым флангом я не знаю, потому что, ну, он прямо, скажем, вообще никакой. Он... Не продержится и буквально нескольких, даже одну минуту не продержится. Его уже сметут буквально за э, секунд 30. Буквально несколько залпов и уже от этого от этого подразделения ничего и не будет. Так что тут э, такой момент. Нам нужно очень быстро помочь Нэнелану, я так думаю, да? Центр прорвать. И после того, как мы прорвем центр, нам нужно будет разобраться с частями, которые находятся с флангов. Тут вот кавалерии мы видим, там и пехота, там вот пехота и кавалерия. Так что, если мы центр займем, в принципе, это неплохая позиция, да, вот если получится у нас это сделать, хотя я в этом совершенно не уверен. Вот наверняка очень быстро уничтожит моих союзников, которые находятся по флангам. Управлять я ими не могу, поэтому они даже не будут, наверное, в каре становиться, когда на них кавалерия нападет. Это будет просто эпик фейл. Ну, давайте, ладно, не будем о плохом. А, блин, тут слушайте, не о плохом. Очень сложно не о плохом говорить, когда на тебя летят снаряды. Да, давайте-ка аккуратно отойдем. Отошли немножко, чтобы по нам снаряды не прилетали, а то, блин, они от рекошет и прилетят. По моим кавалеристам. Давайте тут тоже немножко сбоку. Так, с. Тут пехотинцы даже на самом деле без э, вражеской пехоты очень сильно достается. Смотрите-ка, они пошли в атаку, причем они побежали практически в атаку, это очень плохо. Я не знаю, что я сейчас буду делать на самом-то деле. Так, ну слушайте, если я так понял правильно Наполеона, то Лан послушает приманкой, значит нам нужно и вправду обороняться. Но это я не знаю, это просто без безумия. в прямом смысле этого слова. Потому что как тут обороняться, я не представляю. Поставить и там, и там по пушке. Если только, наверное, как-то вот так вот. Ну да, наверное, только так и придется нам обороняться. Так, кавалерии, давайте-ка быстро. Ну, точнее, пушки, давайте быстро перемещайтесь. Мы будем встречать сейчас русских. Не с хлебом, с солью, конечно же. С бутылкой бордо. Ну, нет, я думаю, что это очень плохо. Это очень плохая битва будет для нас. Потому что, видите, я просто буквально не успеваю подойти к своим союзникам, их уже атакуют. А мои союзники даже и не думают о том, чтобы делать какие-то мувы, чтобы, э, так сказать, минимизировать потери свои и увеличить потери противника. Нет, он не думает даже такого делать. Ладно, что ж, у нас есть кавалерия. У нас тут очень хорошая позиция, если так подумать, да? Потому что мы здесь прикрыты со всех сторон. Так, вы, ребятушки, давайте сюда вставайте тоже. Керасиры, куда-нибудь с фланга отходите на фланг. Так, артиллерия раскладывается у нас. Кавалерия, кстати, думаю, лучше всего сейчас взять, выйти с этого холма и зайти куда-нибудь вот сюда. Чтобы потом можно было ударить врага прямо в спину. Так, отлично. Пушки развернуты. Тут пушки давайте тоже разворачиваем. Так, а там в лейб-гвардии гусары какие-то, да? Огонь вот по кавалеристам. Так, попадание есть. По своим, конечно, попадаете, но, блин, смысла уже нет никакого, Это кавалерия уже обречена. Так, ну давайте сейчас посмотрим, что происходит. На правом фланге тут дерутся люди, так сказать, за выживание свое, потому что до них уже, так сказать, все кончено, они дерутся просто, чтобы выжить, но у них, наверное, это не выйдет. Так, по центру я смотрю, русские отошли обратно, похоже, что, то есть они не собираются нападать дальше, или это, подождите, они стреляют, не, не, не, они точно отошли назад немного. Это хорошо, значит, центр у них будет назад отведен, значит, у нас есть время разобраться с его побочными частями. Так. Хорош. Так, тут артиллерия тоже ведет огонь. Давайте, конечно же, стреляйте по драгунам. Убивайте драгунов, они нам вообще не нужны, когда враг подойдет, наших драгунов не было. Так, гусары тоже сейчас будут уничтожены. Еще один залп, наверное, моей артиллерии будет достаточно, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы. Тридцатка уже осталась. Ну что ж, Лан, видимо, будет убит. Ну, я думаю, что ничего здесь удивительного нет совершенно, потому что он занял как можно хуже позицию, не дождавшись меня, он был убит. В общем-то, по делу ему, ну, раз уж он такой глупец. Так, пехота врага идет вперед. Они хотят с нами столкнуться. Ну что ж, не будем, как сказать, противоречить их желаниям. Давайте-ка мы с ними тоже подеремся. Слушайте, все войска пошли на правый фланг. Они сейчас будут нападать здесь. Значит, это будет наша главная позиция для битвы. Там еще одни гусары, смотрите-ка. Да, там еще два отряда гусар. Что, конечно, неприятно. Так, войска противника выходят из леса. Ой, какая фиговая стрельба. Так, мой потаенный отряд, давайте-ка выбирайтесь. Идите в атаку. Так, вон гусары. Давайте тоже огонь по гусарам. Отлично. Так, ага, хорош. И тут тоже все отлично. На. Да. Так, что-то давайте-ка немножко приостановлю, а то там это прям жесткая баталия. Так. Подходите. Так, отлично. Отлично. Все, всех их уничтожили. Так, здесь тоже с кавалерией мы закончили. А, или нет? Ага, нифига мы не закончили. Там еще есть достаточно много кавалеристов, драгунов, например, 60. Да, кавалерии очень много осталось у русских, и поэтому нам придется очень-очень сложно с ними драться. Давайте-ка отведем здесь вот, например, нашу артиллерию тоже немножко. Так. Вот так вот прям займем позиции. Так, огонь, огонь, огонь. Так, не, давайте так, тогда как лучше ну, уже стоите. Ну же, занимайте, давайте, свои лошади. Так, огонь. Огонь. Давайте, какары. Так. Отлично. Давайте сюда тоже. Огонь, огонь, огонь. Давайте, держите позиции, ребята, держитесь. Так, тут тоже все вообще прекрасно для нас складывается. Русская армия просто разбивается о нас, как волны в берега. Тут правда да, моя кавалерия сейчас может просто умереть в глупую Так что отводим ее назад Вообще прям над, в тыл куда-то заводим далеко Кстати есть такие небольшие артефакты, наверное у вас они тоже появляются Какие-то игровые артефакты небольшие Синие квадратики периодически возникают Так, все, тут уничтожена вражеская армия Отличная работа парни Давайте-ка идем на перерез армии врага, армии Бениксена, которая уже ä, прямо вплотную к нам подобралась. Можем сейчас, кстати, их с фланга атаковать. Нет, нет, нет, нет, нет, ребята, нет. Не сейчас. Отходите. А вот вы можете зайти с тылу, да. Так, гренадёры тут вообще жесть, как их размочила все это, вся эта баталия. Давайте, давайте, в атаку. Наша пехота уже выдвигается, она уже заходит с тыла. Тут уже и кавалерия врезается. Бениксон, давай-ка сдавайся. Мы тебя пощадим, или нет? Не знаю. Еще решим, короче. Все, наши уже мушкеты здесь. Артиллерия еще идет огонь. И Бениксон, вот он. Игра фон Бенниксен. Огонь. Отлично, вражеский генерал ранен. Прекрасная работа, парни. Давайте, теперь можно завладеть... Ну, не завладеть, а как можно больше забрать людей. Давайте-ка догоняйте их войска. Так, на может заняться гренадерами, если догонишь. Отлично, вообще как по нотам прям прошла битва. Но тут еще это, правда, не совсем конец. Сами видите, что там еще есть у противника, так сказать, козырь в рукаве. Но этот козырь уже не сильно ему поможет. Потому что войска, можно сказать, все погибли. Осталась лишь небольшая часть. Эта кавалерия лишь может прикрыть своих солдат. Больше ничего она не сделает. Давайте-ка разворачиваемся. они, похоже, целят на моих кирасиров. Да, по-моему, это так. Так, они решили отомстить, типа, за своих товарищей, да, которые которых мы атакуем. Очень смело, очень смело. Но бесполезно. И все равно все умреть. Так, отходите. Отходите. отлично. Отразили нападение. Хорош. Леб-гвардии гусары еще остались, которые убежали вперед. Больше никого нет здесь. Так, тут еще кто-то стоит. Вот, 16 человек вот этих. Тоже догонять их. Всё, можно прекращать стрельбу огонь прекратить ну что ж враг засел наверху но он видимо надеется еще на то что сможет победить не знаю что он может тут еще предпринять когда у меня уже у меня можно сказать половина армии а у него ничего не осталось кроме как одного полка лепь гусаров и все это победа. Идем вперед. Так. Всех здесь вырезали. Тут, конечно, еще отступающие были. Ну и ладно, фиг с ними. Если догонить, то догонить, если нет. То... И ладно. Да, план, кстати, оказался шикарен, потому что, сами видите, все поле усеяно русскими солдатами, а французских здесь, ну, не так уж и много. Наверное, 1 на 5, 1 на 5 где-то такой разброс по убийствам. Ладно, может не 1 на 5, 1 на 4, наверное, так вот будет вернее. Так, пушки, что-то главное, русские куда-то развернулись вообще в другую сторону, и они даже не ведут огонь. все очень странно. Так, а там, кстати, у меня отряд один остался. Это как вообще? А что они отступили? Что-то какая-то странная хрень произошла как-то, то ли... А, это... Это вот эти дебилы стреляют по-своему, да? Идите, короче, воюйте. Вот бывает такое почему-то в Наполеоне, я вот заметил, что э, по своим стреляет пушка. Не знаю почему, но вот такое бывает. Дезертируют, что ли, или что они, не знаю, короче. Хотя мы уже по, по факту-то выиграли сражение. Зачем дезертировать? А эти по кому? А, у них, блин, кара этот стоит. Я думаю, что за хрень? Что к чему они по кому-то стреляют? Так, ладно. Мы уже подходим к этому холму, к этой высоте. Сейчас мы ее займем. Давайте-ка здесь заходить. Опа. Так, эта кавалерия, похоже, собирается на нас напасть. И что вы думаете, обойти кары с фланга? Отличная тактика. Похоже, что вы недооценили нашу армию. Ну, сукины дети, а здесь они все-таки врезались. Так. Сейчас мы выйдем из битвы и сможем в каре встать тоже. Блин, какие они живучие-то, слушать, эти гусары. Так, выходите из сражения. Ну же, один человек там остался. Все, отступают. Ура, победа. Победа за нами. Ну, знаешь, конечно, надо их преследовать, понятное дело, отступающие войска, но я уже вообще не хочу это делать, поэтому Россия, завершаем сейчас битву. Россия, Австрия, Британия, Швеция, в конце концов, пусть они все выходят против нас. Великая армия устоит! Да, это точно. Я потерял всего лишь 279, так а вряд потерял 1225 от моих именно войск. Да, это жестко. Высота оказалась просто... Жесткой позицией, и я из-за нем по сути, одержал победу. А Бениксон тем временем оказался у меня в плену. Да великая теперь армия может продолжить свое наступление дальше. Ладно, что же, будем заканчивать на этом серию. Фридланд мы тоже. Держали победу. Далее у нас главное, наверное, сражение в карьере Наполеона. Это Бородинская битва. Хотя, на самом деле, конечно, эта битва особо ничего не решила. Потому что Наполеон дальше продвинулся в еще России, захватив Москву. Но да, там дальше просто другие события. Но Бородинская битва, в принципе, считается такой... Не совсем понятно, кто победил. Потому что по потерям, по-моему, примерно... Они были одинаковы. Ну ладно, это, пожалуй, все. Буду рассказывать уже в следующий раз. Про Бородинскую битву поговорим еще позже. Но, в общем-то, надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. С вами был Веном. Всем пока. Удачи.